Да цари да зари славят Бога соловьи И тебе свой пример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 На зари признаются в любви все благому Творцу моему. Это чудный мой Бог душу мне отогрел, вот и лью со слезинки из глаз. Раньше знать я о нем ничего не хотел, раньше гнал я его, а сейчас от зари и до зари признаюсь я в любви все благому Творцу моему. От зари и до зари лются песни мои И несу честь и